Обратились недели назад в компании Землечист, надо было расчистить участок от корней. За неделю нам приехал мастер, все обмерили и быстро вызвали тракторы, машины полностью хорошо сделали. Мы полностью удовольствием. Что ну, рекомендую своим друзьям? Да. Спасибо большое. Очень быстро, очень так, оперативно, очень качественно, грамотно. То есть очень давно работаю специальность. Спасибо.